Здравствуйте, подписчики моего канала. Хочу рассказать вот про это чудо техники. Вот про этот приборчик. Здесь у него имеется термометр с гигрометром. Также он работает полностью от Wi-Fi. То есть с помощью Wi-Fi можно этим прибором... Это, регулировать. Ставите вот такую программку. Вот такую программочку ставите. И можно его включить и отключить. Вот он включается. И выключается В принципе, если у вас есть постоянный интернет на даче, то вы можете полностью регулировать Там, любую обогреватель ну, что хотите то можете и включать выключать здесь также можно работать вот здесь есть температура которая сейчас на самом деле и влажность вот здесь есть режим авто и вручную ставим на авто можем работать по Температуре можем работать по влажности, в зависимости, что вам конкретно нужно. Вот сейчас у меня стоит по температуре. Могу поставить, допустим, в автомат. И вот он будет включаться. При 20 включаться, при 17 отключаться. Точнее, наоборот, при 17 включаться, при 20 отключаться. Будет сам поддерживать эту температуру. Также я могу вручную запустить. Этот аппаратик. Очень хорошая штука. Если вы хотите приехать на дачу, и у вас должно быть в доме тепло. А не приезжать в ледяную дачу. Потом ждать, пока она разогреется. Ну и со всеми вытекающими последствиями спать в одежде вот он включился и выключился все всем спасибо до скорых встреч